Гешка, что там? Пакет новый притаранили. Надо посмотреть, что там. Ну, это не тебе, прикинь. Это белье постельное пришло. Ты хочешь, чтобы тебе пришло? Тебе тоже сегодня придет. А, ну ладно. Раз не тебе, то ты уходишь.